Всем привет! Наша жизнь невозможна без новостей, но подчас они бывают такими скучными. Не спеши расставлять ярлыки. Наши новости точно не дадут тебе соскучиться. В эфире Универньюз. С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет продолжает посещать гости из-за границы. В этот раз КФУ посетил профессор Стэнфордского университета, который раскрыл секреты самых успешных компаний мира. У природы нет плохой погоды. Профессор Юрий Переведенцев рассказал, какая погода будет на Новый год. Казанский федеральный университет стал уникальной площадкой, на которой владельцы от малого до крупного бизнеса узнали секреты успеха всемирно известных компаний, как Google, Facebook, Twitter. Герой нашего следующего сюжета приоткрыл завесу тайны и поделился рецептом успешного бизнеса.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 стартапов, которые имеют все шансы на успех. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз. Научный, педагогический и психологический журнал образования и саморазвития Казанского федерального выходит на новый уровень. О том, какие изменения его ждут, расскажем в следующем сюжете.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 Тогда Ник Рашби был приглашен в качестве пленарного докладчика. С тех пор началась активная переписка и общение. Вот такая долгосрочная дружба и сотрудничество в конечном счете привел, привело нас к этой идее. Идея, которая родилась у Айдар Мансурчич, он вообще у нас такой генератор очень многих идей в институте. Да? И я сомневалась, согласится ли Ник Рашби, вот это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 Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ -ньюс. Всемирная сеть продолжает удивлять. Какие самые обсуждаемые новости Рунета сегодня, расскажет наша традиционная рубрика Веб News. Рустам Менихану встретился с гендиректором холдинга «Вертолета России». Президент Татарстана и глава российского авиапроизводителя обсудили перспективы развития Казанского вертолетного завода. В четверг 22 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, уже 12 по счету. На мероприятие аккредитовались более 1400 журналистов. В Казани пройдет новогодняя презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов. делегацию Татарстана представит 200 делегатов и 255 волонтеров фестиваля, которых отберут в ходе тестирований и собеседований. Леденящая кровь – акция в защиту животных. Скандально известная организация ПЭТА, «Люди за этичное обращение с животными» представила самую шокирующую пиар-инициативу в своей истории, которая в буквальном смысле едва не довела до истерики посетителей торгового центра в Бангкоке. Профессор Стэнфордского университета раскрыл в КФУ секреты кухни Кремниевой долины. Казанский федеральный университет выступил уникальной площадкой, на которой ведущие игроки татарстанской экономики от малого до крупного бизнеса смогли из первых уст узнать секреты успеха таких всемирно известных компаний, как Google, Facebook, Twitter. В Татарстане откроется представительство журнала «Ислам в современном мире». Соглашение о сотрудничестве между Казанским Приволжским федеральным университетом и издательским домом Медина, учреждившимся и издающимся в Москве, вышеназванный журнал подписал проректор КФУ по внешним связям Ленар Ладыпов и главный редактор издания Дамир Мухидинов. Казанцам предлагают выбрать название и слоган для нового детского телеканала «Вещание будет вестись на татарском языке». Театр ⁇ «Изумрудный город ⁇ покажет в Казани спектакль ⁇ Зимняя сказка волшебного леса ⁇ Музыку к спектаклю написал российский музыкант и композитор Алексей Архиповский. Режиссером выступил Валерий Кондратьев. Уник содержал победу над Галатасараем. Казанцы уверенно обыграли гостей со счетом 73-60. Сапоги потеплее, кофты потолще. Жаль, на реснички не наденешь маленькие варежки. А то стоит выйти на улицу, как они покрываются инием. О погоде на ближайшие дни в следующем сюжете. В роще я развесил. Лед сковал на речке за ночь. оттого того -то я и весел. Старый дед Мороз Иванович.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 Зимние температуры морозы понижаются. Но не время расстраиваться. Такие морозы кратковременные и продержатся еще буквально пару дней. А к Новому году аномальные морозы к нам не вернутся. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Хорошего настроения и до встречи.